Приветствуем вас на канале SevenLab и нашем втором видео обзоре пакетного внедрения проектной работы, в начале, которого мы ознакомимся с максимальным набором модулей CRM-системы Bittrex 24. И в конце видео разберем те инструменты, которые входят в пакетное внедрение проектной работы. Каждая коммерческая организация имеет цель – получение прибыли от своей деятельности. При этом каждая компания индивидуально идет своим путем, выбирая методы и стратегии для достижения этих целей. И клиенты – это один из важнейших активов любой компании. В условиях жесткой конкуренции, когда рынок насыщен товарами и услугами, примерно одинаковыми по цене и качеству, грамотная коммуникационная стратегия поможет удержать потребителей, повысить их лояльность. CRM – модель взаимодействия, основанная на теории, что центром всей философии бизнеса является клиент, а главными направлениями деятельности компании являются меры по обеспечению эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о потребителях, поставщиках, партнерах, а также о внутренних процессах компании. Ответить на вопрос, нужна ли CRM для вашей компании – для отдела продаж, для каждого из сотрудников компании. Поможет следующее видео. Как сегодня клиент общается с компанией? Телефон, электронная почта, заявки с сайта. Все чаще нам пишут через социальные сети и мессенджеры. Просто подключите эти каналы к Bittrex24. Каждый телефонный звонок будет записан. Все письма, сообщения, все автоматически сохранится в CRM. BITREX24 поможет использовать любую возможность, чтобы не потерять клиента. CRM упрощает работу каждому сотруднику и помогает продавать больше. С Bittrex 24 CRM не нужно учиться работать. Все просто. Следите за счетчиками. Они вовремя напомнят и подскажут, что делать. Превращайте возможности в сделки, введите клиента по вашей цепочке продаж, стройте воронки по разным направлениям бизнеса, отправляйте коммерческие предложения, звоните клиентам и переписывайтесь с ними прямо из CRM. Выставляйте счета, принимайте оплату онлайн, автоматизируйте регулярные платежи. В CRM хранится вся история работы с клиентом. Каждое действие, запись всех звонков, письма, чаты, встречи – Автоматизируйте продажи, включите роботов и просто покажите CRM, как продавать. Дальше она сама будет вести по нужному пути ваших менеджеров. Bittrex 24 помогает сотрудникам быстро включиться в работу, повышает качество сервиса, увеличивает продажи. Ваша база контактов будет автоматически пополняться. Это огромный капитал для каждой компании. Даже если вы не продали сразу, накопленные контакты пригодятся в будущем. Сегментируйте базу клиентов, напоминайте о себе, отправляйте письма и смс-рассылки, запускайте голосовой обзвон, показывайте персонализированную рекламу в Яндексе, Google, Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме. CRM-маркетинг в Bittrex24 поможет увеличить конверсию, вернуть клиентов и повысить повторные продажи. Ставьте план продаж сотрудникам, следите за его исполнением, прогнозируйте и анализируйте продажи. BITREX 24 CRM. Помогает продавать больше. С обзором всего курса проектной работы вы можете ознакомиться на сайте SevenLab, перейдя по ссылке в описании к данному видео или кликнув по всплывающей ссылке. Bittrex 24 CRM – гибкий и мощный инструмент, однако для должного эффекта нужно ответственно подойти к его внедрению. Согласитесь, что у небольшой фирмы и огромной корпорации стоят разные цели. Внедрение – это настройка продукта под эти самые цели. И в каждом из вариантов для использования CRM необходимо выполнить несколько стандартных шагов, которые включены в пакетное внедрение проектной работы. Режим работы в CRM не существует единственного правильного способа общения с клиентами, это зависит от специфики бизнеса, целей и возможностей компании. Поэтому мы постарались учесть все возможные сценарии и внедрим один из вариантов работы с CRM в b 24 Классический вариант или режим без лидов. Настройка воронки продаж Каждая компания по-своему уникальна. Поэтому прежде всего надо настроить воронку под специфику бизнеса выделить ключевые этапы и распределить права доступа. Кастомизация карточек контактов компании сделок Карточки CRM позволяют создавать и перемещать разделы так, как вам удобно, менять значение и название полей, а также добавлять и скрывать их. Вид карточки У карточки CRM есть два вида – общий и персональный. Мы настроим общий вид карточки, актуальный для каждой компании. Для работы с персональным видом и другими актуальными настройками модуля CRM наши клиенты смогут ознакомиться в специальной серии видеоуроков. Импорт базы данных и сделок Для полноценной работы с b 24 CRM мы произведем импорт основных элементов, сделок, контактов или компаний из внешних источников. Настройка прав доступа в битрикс24 мы настроим гибкую систему прав доступа к CRM, настроим роли, назначим их сотрудникам или группам, чтобы каждый отдел и сотрудник работал только с нужными ему данными. В следующем видео мы ознакомимся с модулем задачи и проекты. По всем интересующим вопросам вы можете связаться с нами. Актуальные контакты находятся на сайте sevenlab.ru и в описании под данным видео. Спасибо вам за просмотр. Всем хорошего дня.